Всем привет! На связи Виктор Сверидов и сейчас в режиме реального времени я покажу, как работает система V3. Итак, для того, чтобы зарабатывать по системе V3, нужно сделать несколько простых действий. Во-первых, вам нужен программный код. Этот код уже заранее подготовлен, разработан и подготовлен мной. Он будет находиться в вашем распоряжении. Вам всего лишь нужно будет, взять, вам всего лишь нужно будет открыть блокнот и скопировать этот код. Итак, копируем код. Далее мы заходим на специальный сервис, где создаем новый файл и называем его V3. Создали файл. Далее мы редактируем этот файл. И во время процесса редактирования вставляем сюда код, заранее подготовленный. Нажимаем «Сохранить». Все, начиная с этого момента, сайтик будет генерировать вам прибыль. Чтобы показать процесс генерации прибыли, я перейду в свой кабинет Альфа-Банка. На данный момент вы вот видите у меня 309 тысяч на счету. Сейчас времени 1347. Я зайду через пару часов. И вы увидите, насколько ну, и вы увидите разницу в счете. До связи через пару часов. Всем привет еще раз. Итак, прошло чуть больше двух часов, сейчас сумма на моем счете, как вы видите, увеличилась. Примерно, так, ну что там, почти 1000 рублей за два часа. Сейчас я закончу видеозапись и продолжу ее еще через 3 часа, чтобы вы посмотрели, увеличилась ли снова сумма. Итак, прошло чуть больше двух часов, и денег на моем счету в Альфа-банке стало больше. Примерно ну, на 2000 рублей. Такие начисления у меня происходят в течение всего дня. Если вы хотите узнать, как это работает, чтобы я вас научил этому, то... Приобретайте систему V3. Добро пожаловать, мои ученики. С вами был Виктор Сверидов. Пока. Подождите и уходите с пустыми руками.